Привет, друзья! С вами Trading Volume Terminal и сегодня мы поговорим о партнерстве. Чтобы стать партнером нашей компании, вам нужно зарегистрироваться и перейти в свой личный кабинет. В личном кабинете вы можете зайти в раздел партнерства, это и будет ваш партнерский уже кабинет. В разделе партнерства вы увидите всю информацию, которая необходима вам как партнеру. Здесь вы увидите реферальный код и реферальную ссылку, собственно, по которой смогут регистрироваться ваши клиенты. Также здесь вы сможете ознакомиться с условиями партнерства, Вот переходя по вот этой ссылке. Условия партнерства стандартные – это 20% от всех пополнений ваших клиентов. Ваши клиенты будут находиться ниже, в списке ваших рефералов. Когда же ваш клиент пополняется, сумма 20% от этого пополнения поступает к вам на счет. После этого, если вы захотите вывести средства, или же оплатить, допустим, нашу лицензию или обучение, вы сможете, нажав «Вывести средства», заполнить заявку на вывод средств и уже с вами финансовый отдел свяжется и выведет средства. На этом все. С вами был тренинг Volume Терминал». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и хорошего партнерства!